Как решить вопрос с деньгами? Первое. Тебе нужно признать свой факт. Вообще, где ты сейчас находишься в деньгах? Посчитай все согласно формуле. Деньги на руках, плюс сколько тебе должны. Самый жесткий вариант, когда у тебя минусовой баланс и минусовая прибыль. Привет, меня зовут Николай Ишин. Сегодня мы поговорим о том, как решить вопрос с деньгами раз и навсегда. Обязательно досмотри это видео до конца, я дам тебе пошаговый план. А сейчас поставь лайк этому видео, подпишись на мой канал, ставь колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски. Меня зовут Николай Ившин, поехали. Итак, скорее всего, кто-то из вас или из ваших знакомых ждет, когда кассовый разрыв закончится сам по себе и перестанет вас беспокоить. Количество клиентов умножится в разы, деньги начнут падать на вас прямо вообще с неба, просто так, потому что вы самый хороший там, предприниматель в России. Можно на все это, конечно, надеяться, но второй вариант, который мы предлагаем, это начать действовать с правильными технологиями, с правильными решениями, с правильными инструментами. Итак, как решить вопрос с деньгами? Первое, тебе нужно признать свой факт. Вообще, где ты сейчас находишься в деньгах? Да, это звучит очень просто, да, там типа, о, признать свой факт, это, об этом все говорят, но никто этого не делает. Всем проще гораздо жить в иллюзии, что у меня там все хорошо, а, не считать, сколько вам должны, сколько вы должны, в общем, как-то вот свой баланс аккумулировать и понимать, вообще в плюсе или в минусе вы находитесь. Я хочу, чтобы вы понимали а, цифровой отчет вашего состояния, потому что с цифрами не поспоришь, а что придумали вы в своей голове а, с этим можно вести дискуссию бесконечно. Итак, первое, то, что нужно сделать, это составь список, сколько денег у тебя на руках, сколько в валюте, в рублях, там, в кармане, на картах, в кредитах, там еще где-то. В общем, сколько сейчас у тебя денег. Второе, распредели, сколько тебе должны. У тебя есть, скорее всего, кто тебе должен денег, кому-то ты занимал, кто-то там к тебе уже давно не отдает. Если кто-то тебе давно не отдает и не отдаст, вычеркни это, потому что мы на это надеяться не будем. Если он к тебе это все дело отдаст, это будет как благословение, которое упало на тебя, потому что ты реально крутой. Третье, обязательно посчитай, сколько ты должен сам, сколько у тебя долгов, может, у тебя обратная ситуация. Сколько ты там брал кредитных карт, кредитов, ипотек, кредитов за машину, в общем, просто займов каким-то лица подсознательно ты можешь кого-то не выписывать или там еще как-то да, этому можно потом отдать но я хочу чтобы у тебя был полный список тому кому ты должен денег сколько у тебя на руках чтобы ты все тут дело сложил четвертое посчитай все согласно формуле деньги на руках плюс сколько тебе должны минус сколько должен ты это твой личный баланс неважно в компании либо в личных финансах после этого у тебя получится баланс плюсовой Второй вариант баланс минусовой. Смотри, в этом деле у тебя нет вариантов, чтобы ты э, делал это как-то неточно. В общем, у тебя есть точные цифры точного минуса или точного плюса. Я тебя очень сильно прошу, сделай это досконально. Шаг номер пять. Посчитай свои расходы. Сколько тебе нужно в месяц, чтобы прожить. Например, это коммунальные услуги, аренда жилья, там, еда, проезд, какие-то твои там, дополнительные штуки. Сколько денег тебе нужно за месяц? В этот список я предлагаю тебе не учитывать там, Мальдивы, шиншиллы, там или прочие дела. Сделай прям крайнюю сумму, которая тебе необходима. Шестой пункт – это твои доходы. Сколько в месяц тебе приходит доходов, например, с бизнеса, с сдачи квартиры там, например, какие-нибудь проценты с банков, на которые ты можешь рассчитывать. Поздравляю тебя, у тебя есть 6 пунктов, которые ты сделал. Исходя из этого, мы можем делать какие-то выводы и разрабатывать стратегию по увеличению твоего актива и прибыльности твоего бизнеса. Итак, мы имеем несколько вариантов. Например, когда у тебя плюсовой баланс, например, миллион, и ты тратишь больше, чем зарабатываешь. Например, ты уходишь в минус на 100 тысяч в месяц. Дело худо, но твоего баланса хватит, в принципе, на 10 месяцев. Ничего страшного не случится, ты медленно его прожрешь. В этом варианте ты себе точно дай ответ, насколько хватит веселья и как бы с чувством достоинства скажи, вот я 10 месяцев, ничего не буду делать, мой актив будет прожираться. Или подумай, как увеличить свою доходность, чтобы у тебя было перекрытие твоих расходов и твой баланс еще дополнительно увеличился. Дальше у тебя может быть минусовой баланс, но плюсовая прибыль. Что-то пошло не так, ты накопил где-то каким-то образом минус, но ты можешь выбраться из этого минуса, потому что ты тратишь меньше, чем зарабатываешь. Итак, минусовой баланс ты делишь на разницу, которая у тебя остается, и ты знаешь точный срок, когда ты выйдешь из всего этого безумия. Ну, например, это 12 месяцев, там, либо 2 года, либо 3 года. И вопрос, который должен у тебя созреть в голове, как из этого срока сделать меньший срок. Ну, например, чтобы ты все купил за месяц, или за 2 месяца, или за полгода. В общем, исходя из этого, можно сделать стратегию. То есть, как увеличить доходы, или как там сократить расходы, чтобы ты быстрее-быстрее закрыл свой минус. И, я думаю, где-то сидит родной ему человек, у которого плюсовой баланс и плюсовая прибыль. Ты реально красавчик, А все, что тебе нужно делать, это еще больше увеличивать свою прибыль, которая у тебя остается, еще больше увеличивать свой баланс, монетизировать свой баланс больше, чем он, допустим, дает, например, ну, самая там, черта, например, 5% годовых, которые выдает банк. Ты можешь сделать больше, я в этом уверен, и также ты можешь наращивать прибыль своей основной компетенции. Самый жесткий вариант, это когда у тебя минусовой баланс и минусовая прибыль. Таких людей, я о них даже статью там писал, ты антипредприниматель, ты работаешь в минус, у тебя баланс в минусе. Выбраться из этого очень просто, да. признать свой факт, признать свою минусовую прибыль, признать свой минусовой баланс досконально в цифрах, что минусишь ты, например, минус 50, что у тебя баланс минус там 2 миллиона, что тебе надо срочно что-то менять, чтобы не закапываться там все больше и больше в финансовую яму. Также, если у тебя положительный баланс, ну и плюсовая прибыль, а денег нет, значит ты очень-очень-очень много даешь в долг. Если это предприятие, ты можешь давать долг клиентам, долг поставщикам, долг, там, я не знаю, сотрудникам. Ну, в общем, деньги, которые ты заработал, ты даешь в долг. И я тебе могу спросить, оно тебе надо, ты заработал деньги. Ты хочешь ли ты дать их в долг или нет? Под какой процент ты даешь в долг, да, если этот клиент? Все это дело можно рассчитать. Когда ты знаешь свои факты, работать еще в больший плюс, когда ты видишь прирост, что он, допустим, у тебя маленький или большой, тебе становится радостно, что месяц прошло не зря. Баланс увеличился, прибыль у тебя, прирост увеличилась, и в таком темпе долби, долби, долби, долби, и наконец-то да, ты там можешь прыгать до своего миллиарда, ну условно, как все хотим, ну в принципе. Главное помни, если тебя не устраивает текущий баланс, текущая прибыль, тебе нужно составить четкий план, где ты сейчас находишься в точке А, составить четкий план в точке Б, расписать задачи, которые ты выполнишь, оцифровать управленческий учет, чтобы ты точно мог сказать, да, у меня баланс растет, да, у меня прибыль растет, деньги находятся вот здесь, вот здесь, здесь, вот эта прибыль пошла на погашение каких то таких-то долгов. Если ты хочешь сделать это все на профессиональном уровне, у меня есть специальный курс, называется «Вход в мир финансов». Я оставлю ссылку на него к этому видео, ты можешь перейти и оплатить его, он платный. Также ставь лайк этому видео, подписывайся на мой канал, ставь колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски и обязательно переходи на мой канал, потому что там очень много полезного контента, который я раздаю бесплатно. Еще оставляйте комментарии к этому видео, на какие темы вы хотите, чтобы я снял следующие ролики. Если вас что-то волнует или непонятно какие-то моменты в моих видео, напишите об этом в комментарии к этому видео. Я обязательно прочитаю, отвечу и выпущу ролик с этим видео.